«Здравствуйте, дорогие друзья! Почему я так общаюсь со своим сыном? Я же не хотела критиковать, кричать, не хотела быть, как моя мама. А получается, делаю все то же самое». Являемся ли мы авторами своей собственной жизни? Или это семейный сценарий? Что такое семейный сценарий? Или родовой сценарий? Мы сегодня разговариваем как раз об этом в программе «Фокус на человека» с нашим гостем, клиническим психологом, семейным, семейным системным терапевтом, или семейным системным психологом Александрина Юсупова. Здравствуйте, Александрина. Здравствуйте. Итак, у нас сегодня такая вот, можно сказать, что мы затронем очень верхнюю часть, очень сильно верхнюю часть айсберга, которая называется семейная система, да, и все, что с этим связано. И для начала у меня вот сам термин семейный сценарий вызывает вопросы. Семейный, ну, можно понять, да, а почему сценарий? Ну вот, мне понравилось выражение Вирджинии Сатир, которая занималась тоже семейной терапией. Она сказала так, что семья — это фабрика, где формируется такой человек. Mm -hmm. да? И что значит фабрика? Это там, где есть какие-то взаимодействия, правила, установки, послания. Послания могут быть... Ну, так, как вербальный, так и невербальный, мы уже знаем, да, uh -huh. есть какие-то переживания, связанные с событиями, да, ну, то есть, например, в каком-то варианте, там, э у мамы ребенок падает, расшибает коленку, она начинает гневаться, и как бы она не старалась это скрыть, mm -hmm. а, а внутри у нее все равно злость. Да? У другой мамы ребенок падает, расшибает коленку, она пугается. Вот. А у, например, третьей мамы, да, какая-то другая реакция рождается. Да. может пожалеть, может посмеяться, чтобы ребенок не испугался, например, вместе с ним. Да. Как-то в шутку ну, верно. Масса вариантов. Ну, пойти за зеленкой как говорится да. ну упал и упал угу. господи там ничего страшного не произошло угу. для нее ну то есть вот она может это так пережить другая так это пережить не может угу. вот а, у у кого-то, может, там, что ее ребенок упал на... и разбил себе коленку, и это там внутри звучат голоса э, ее бабушек и ее же у -у -у. мамы, это что ты, что ты за мать. Вот, и она Куда начинает, ну, может быть, злиться как раз-таки на это, что вот как у -у -у. будто все узнали, что я плохая мать. У меня ребенок разбил коленку. Угу, угу. То есть мы говорим о том, что семейная система или семейный, ну сначала семейная система существует, ну независимо от того, хотим мы или не хотим, она существует сама по себе, раз человек живет в семье. Или даже если он не живет в семье, все равно он частичка вот этой семейной системы, так? Он частичка этой семейной системы. И вот а, Берн, да, который был, ну как... Как, как сказать, он сочинил вот этот uh -huh. термин жизненный сценарий. Да? И вот я записала даже. Uh -huh. Это определенный план, который намечается еще в первые годы жизни план намечается жизни, сам намечается сам по себе, или родители намечают, ну, родители намечают какими-то своими посланиями, угу. э, семейными традициями, э, семейными ценностями, да, и м, тут еще мо могут быть, ну, такие они, м, противоречивые иногда эти послания, да, угу. Угу. ну там, например, э, будь успешен, э, но и будь, не, высовывайся и не высовывайся при угу. этом, да, или ты красавица, а, но в 8 часов, уже была дома, ну, вот, и, ну, и что мне делать теперь с этим, что я угу. красавица, да? Ну, или к какому я, месту приложить? Да, или я тебя очень люблю, не подходи ко мне, у тебя плохая оценка. Да, угу. а, вот. И, <clears throat> то есть, на, на формирование этого жизненного сценария влияет множество факторов там и положение в обществе и воспитание и установки и правила и ну угу. как я уже говорила и ценности угу. вот так что э, наши родители берут это у своих родителей их родители берут это еще у, угу. у, у прадедов ну и как бы в вот этой по цепочке и мы уже не помним откуда взялась эта тревога ну, но да, да. когда нам говорят ну что-то например в мире меняется да то почему-то внутри семьи возрастают, например, конфликты, uh -huh. вроде бы, из ниоткуда. Ну, там, мама почему-то плохо спит и излишне контролирует, да? Uh -huh. Ну, что-то такое поднимается, даже сама вот эта мама, которая излишне контролирует, не может себе толком объяснить, откуда взялась вот эта ее тревога. Uh -huh. Хоть, ну... Внешние события какие-то происходят. Не внутри же семьи, но внутри семьи происходят изменения. Ну Или что-то, наоборот, поднимается. Что-то такое не, необъяснимое сознанием. Какие-то глубинные чувства поднимаются, а сознание это объяснить, дать им формулировку э, и описать ну, в контексте не может. Угу. Вот. Смотрите, правильно ли я понимаю, что, допустим, родился в семье ребенок? в котором мама, папа, бабушка, дедушка и так далее. Да? И поскольку ребенок, как мы знаем, чистый лист бумаги, если можно так выразиться, да, то его формируют вот, вербальное, невербальные послания родителей, бабушек, дедушек и так далее. То есть, получается, к тому возрасту, на, ну, нескольких лет от роду, он уже из себя представляет некий такой, как, как сказал один психотерапевт, артефакт, каждый сам по себе отдельный артефакт, в котором и заложено все, что... Носителем чего является его семья. И получается, что пока человек не вырастет, не достигнет сознательного возраста, не поймет, что, у него, что ему нравится, что ему не нравится, он из этой вот как раз системы, из этого сценария, который ему написали близкие, он никак не может ничего с этим сделать. Так? Или нет? Или слишком грубо? Мы же, ребенок же не сам себя формирует, его формируют взрослые но его формирует, наверное, взрослая вообще окружающая среда. среда, окружающая среда да, ну, взрослая да. окружающая среда, окружающий мир, все. Ну, как вот, бы... но и в то же время есть такие явления, как, ну, ну, вот, например, приемный ребенок, да, угу. оказался установлен в младенческом возрасте. Ну и, в общем-то, так вот, ему еще никто ничего не сказал, угу. правила никакие не установил, и он же вот э, в. Э, приемной семье, совершенно даже не зная про своих кровных родителей, угу. но почему-то демонстрирует поведение, которое э, не, ну, ну, как бы не очень, не очень семье, укладывается например. в контекст угу. той э, семьи, где он живет. Что это вопрос? Да? Угу. Тут многие могут говорить про гены, чаще всего это угу. бывает, угу. но мы там семейные угу. системные психологи, которые работали в сфере приемности, мы угу. таким говорим, мы обычно говорим, ну кто такой Гена, что он тут вообще и здесь есть другой инструмент, даже не инструмент, а явление как лояльность к кровному родителю Ребенок, вроде бы, не зная этого кровного родителя, даже не зная, что он вообще, а, у него есть какой-то другой, Ну то есть если там имеет место вот это вот а, тайну усыновления, угу. да, все равно что-то демонстрирует. Угу. И приемные родители иногда говорят, ну как, ну угу. что это может быть, кроме ген, больше же ничего. А, то есть вы хотите сказать, что когда в семье, допустим, как говорят. У нас эта болечка по женской линии передается, ей все женщины болеют, да, например. А еще могут и не говорить про это? А, она все равно передается. Она все равно передается, да. Ну, если говорят, да, ну, да, а, а, я не знаю, там, а, однотипную судьбу проживают, там, у всех мужья пьют, или, например, у всех, там, ну, как-то личная жизнь. Рано выходят, рано замуж, замуж выходит. Миллион выходит, вариантов, да? да. или даже, что интересно, почерк, да, похож очень бывает, почер же тоже отражает ну, сущность психологическую человека, вот это тоже, да, то есть это вот тот самый, кто такой Гена, зачем он, зачем он сюда пришел, что он хотел, это именно идет из семейного сценария, да, из, из... лояльности к, вот, к, к своей семье, к роду, Род, к -то роду, даже? Да. И, в общем-то, такое поведение, вот если мы продолжаем mm -hmm. говорить про, ну, на примере приемных детей, mm -hmm. начинается в подростковом возрасте, тогда, когда э вот, стадия развития человека, и, естественно, появляется вопрос, кто я, на кого я похож, и кого, ну, какова моя дорога. Вот. А, и тут начинается такое, повышается напряжение. Вот, потому что хоть мы говорим про, ну, про какие-то э, правдивые истории, да, либо же мы умалчиваем. Вот что из этого рождает большее напряжение? Когда мы умалчиваем, например, или когда мы про это говорим. Вот. И это напряжение, оно так или иначе все равно считывается ребенком. Он чувствует напряжение, но не понимает его uh -huh. источника. Uh -huh. И здесь могут рождаться разные чувства, которые не ложатся в контекст э, вот этой ситуации. И э, некоторые люди, э, когда ну, узнают, например, про какие-то свои э, исторические факты своего рода, испытывают облегчение, ну как будто бы я наконец-то нашел ответ, что, угу, что угу. меня так тарабанило то угу. вот. Вот был описан, не помню в каком учебнике или в какой статье случай, как раз когда у молодой девушки было нарушение пищевого поведения, она, независимо от того, какая была порция, она съедала все. Чувствовала тревогу в связи с этим, но ни, ничего на тарелке никогда не оставляла. Ну, тем mm -hmm. более, там родители говорили, в нашей семье не принято оставлять. Сколько mm -hmm. тебе прояви уважения, даешь. А потом, когда случилась генограмма, о которой мы еще с вами скажем, выяснилось, что родствен... предыдущие поколения пережили блокадный Ленинград. Что... А у меня прям мурашки. Да, что, в общем-то, с едой напрямую связано. И вот это вот... То есть, получается, что основание для того, чтобы то поведение... Транслировать уже нет, а в семейном в семейной истории, в семейном сценарии uh -huh. это как заложившийся как бы это обязательный формат осталось. Да. И вот, кстати, проводили опрос а, внуков репрессированных. Uh -huh. да? ну, то есть как это влияет. И а, разные категории, ну жизни исследовали да, там, на ну, финансовое благополучие, uh -huh, uh -huh. Да, на выбор профессии, uh -huh, uh -huh. А, как складываются отношения в семье, как складываются детско-родительские uh -huh. отношения, а, как человек себя чувствует, ну, например, удовлетворенным своей жизнью или нет. Uh -huh. вот. И, ну, в общем-то... А, выдвигали гипотезу, влияет как это влияет и а, важно ли ну, как влияет, когда человек знает свою историю и тогда когда он не знает. А ведь во времена именно репрессий там а, репрессированных вот этих членов семьи, отцов и матерей их ну, принято было а, стыдиться или бояться говорить про это. Ну, да? да, чтобы остальные не пострадали. Да, чтобы остальные не пострадали. Потому что, например, женщины а, оказывались арестованными только лишь иногда потому, что они были жёнами ну, каких-то неугодных. Ну, это прям наша страна, история нашей страны. Это история нашей страны. И у нас таких историй... Ну, мы богаты, короче. Я бы даже, наверное, больше сказала, что это началось гораздо раньше, с, с, до, после революционных времен, когда да? началось раскулачивание, да. и уже тогда молчали. Да. И уже тогда нельзя было говорить, что ты из дворянской семьи, либо ты из раскулаченной семьи, либо что из офицерской семьи. То есть получается, если вот... Вот. Ну, ну прям вот сильно ближе к 100%. Вот. Да, вот буквально сегодня мы с моим папой uh -huh. говорили, ну, как-то про это. И он такой говорит, ну, вот когда началась коллективизация, вот, uh -huh. вот. И коллективизация, потом 30-е годы, конец 30-х годов, Поэтому это война. опять вот эти вот репрессии, потом Великое Отечество, ну, то есть и у нас еще там помимо этого были всякие mm -hmm. разные войны из Японии и так далее, вот, ну, и мы вообще такие богатей, да? Да, у нас история в этом плане богатая. Поэтому мы сейчас с вами как раз зашли в ту тему, которая для меня называлась как Почему необходимо знать историю своей семьи. Все-таки вот, вот это, составлять вот этот вот. вот. это про, uh -huh. а, про м, особенность пищевого поведения uh -huh. какой этой девушки, которую вы привели в пример. А, Что-то такое возникает, а, это как-то поддерживается семьей, да? Ну, там, прояви уважение. Вот да. это уважение к кому? там, например, да? А, как так сложилось, что а, оставлять еду на тарелке нельзя? Если я ее оставлю, то кого я этим оскорблю? Кому я нанесу урон? Ну, то есть, вот эти вот такие вопросы, они могут не находить, а, ну, или они могут находить какой-то ответ вот в, в плоскости Сегодняшню. вот этой ядерной угу. семье, да? Угу. Ядерная это мама, папа, я. Угу, ну, да, вот, да? да? И, а, но... Эти правила уже могут быть усвоены родителями от тех правил, которые были в их родительских семьях. А те еще, да? Ну и в целом, что откуда взялось, уже непонятно, но еду надо доедать всю, uh -huh, uh -huh, uh -huh. вот, и когда человек понимает, что он не находит объяснение своего поведения, но ну, у него есть там а, какие-то соматические проявления mm -hmm. или психологический дискомфорт, да, и он не может найти ответа, вот, а, то иногда вот это а, знание, знакомство приносит облегчение только потому, что, славьте Господи, я теперь знаю, откуда это взялось, mm -hmm. вот. И вот эти вот семейные сценарии, они, ну, мы сейчас говорим о них, о, как, о каком-то негативном влиянии, но даже то, что вот это правило, еду надо доедать, туда три поколения назад спасло, спасло жизнь этой семьи, и благодаря этому эта девочка сейчас вообще жива и есть mm -hmm. на свете этом. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот, и то есть вот это всегда, ну, как бы... Ну, два полюса 2 всегда. Два полюса всегда. Всегда существует, всегда существует uh -huh. только вот этот выбор, что мы будем. Мы будем злиться на то, что родители меня заставляли доедать. Или мы скажем той бабушке, которая смогла там по крошкам собрать что-то и ну, вырасти uh -huh, своих uh -huh. детей, скажем ей спасибо. спасибо uh -huh. И ä, примем вот это вот ä, то мужество... С, ну, с которым эта семья жила. И это, и это мужество, оно же в этой девочке тоже есть. И что-то ее заставляет доесть это. Какое-то ее личное переживание заставляет ее доесть это. Возможно, это и есть та самая семейная ну, тревога. Угу, угу. Я из тревоги это доедаю, угу. но я не понимаю, откуда растет эта тревога. Ну там, э возможно, это еще подкреплялось семьей, и вот эта тревога подкреплялась тем, что если я не даем, то мама будет на меня сердиться, и мне mm -hmm. страшно. Mm -hmm. yeah. Вот. А но и вот эта вот а трансгенерационная тревога, она тоже есть. Просто она теперь... А она же должна была как-то оправдываться, она же должна была как-то улечься вообще в мозгу, нафига я это делаю. Угу. Я думаю, что когда, ну, вот, разбираясь со своей генограммой, с историей своего рода, понимая, откуда это шло, тревоги просто в сегодняшнем дне, у сегодняшнего человека, который это переживает, станет гораздо меньше. Угу, угу. Давайте уже тогда зрителям скажем, что такое генограмма, да? В принципе, где ее можно составить, что она из себя представляет, как она формируется, какую информацию она может дать. Генограмма это, это потрясающая моя штука. Это потрясающая штука. Я когда проживала реконструкцию своей семейной истории, у меня прям как будто я не знаю там как-то по-другому начали выстраивать отношения со своими родителями, mm -hmm. а, как-то я там поняла какие-то свои переживания. Генограмма. А, о ней говорили ну, как бы много, а в том числе э, э, вот эту вот э, идею развивают семейные психологи, mm -hmm. вот. Эрик Бьорн да, говорил про кинограмму, но основоположником и автором вот как бы этого метода считается все-таки Мир Боуэн. Да? Mm -hmm. И это выстраивание, ну и по-другому это можно назвать родовым дерево. деревом, да, uh -huh. вот, да, но родовое дерево в моем понимании это все-таки как бы факты, вот uh -huh. э, есть я, а есть там uh -huh. э, поколение, мои, мои родственники, uh -huh. да, поколения э, по вертикали, по горизонтали, по горизонтали, да, а вот э, генограмма или геносоциограмма, да, это немножко как бы вглубь, там важно узнать, а, такие аспекты, как история этого человека, да? угу. а, где жил, а, кем был, кем был а, достаток, с, ну, с, семейные угу. связи, да? угу. насколько там благополучно были взаимодействия, какие были, ну, там, от чего умер, угу. вот. сколько, Это лет очень важно. сколько лет прожил, чем занимался? И какие, как, справлялся, как справлялся со сложностями, как эта семья справлялась со сложностями. Ну и учитывая на историю нашей, нашей страны, там сложностей было много. И в общем-то у, у каждого в роду есть предки, которые с этими сложностями справлялись. Mm -hmm. Как они справлялись? Вот, например, когда я делала вот реконструкцию своей семейной истории, если хотите, поделюсь. Да, конечно. Вот. я же с детства, ну как-то вот с какой-то юности помню, что у меня была такая идея про приемного ребенка, вот, и мне прям надо, надо. Надо, зачем надо, для чего надо. В смысле, вам нужно я взять вот, приемного да, ребенка. Я вот считала, что у меня обязательно, когда uh -huh, я вырасту uh -huh, же, ну, там, uh -huh. вот, когда у меня будет семья, мы сможем возьмем вот, приемного uh -huh. ребенка. Никто мне этого никогда не говорил. Uh -huh. Ну, в смысле, то, что это обязательно надо uh -huh. делать. Ну, в общем, каждый mm -hmm. должен. Нет, никто этого не говорил. У нас в семье приемных детей не было. Вот в моей а, родительской семье приемных детей не было. Ну, когда я к мужу с этим подошла, он мне сказал, с чего вдруг? Mm -hmm. Ну, там, собственно, мы и так готовимся стать родителями. Mm -hmm. с чего ты решила? Я такая села и подумала, ну, действительно, с чего я решила? И тут как раз а, вот эта вот э, история с необходимостью создания создания генограммы mm -hmm. и я иду к своим родителям и вот значит их начинаю спрашивать я мне почему-то было неловко вот а, я испытывал какое-то сопротивление ну и ужасный интерес mm -hmm. пошла разложила там вот этот ватман а ноль заполонила комнату. У вообще обои пошли. Вот обои прекрасная штука вообще куда хочешь пойдут. И начала расспрашивать, и родители прям глаза засветились, достали все свои альбомы, все меня со всеми познакомили. И тут я узнаю, что у Например, у обоих моих родителей есть а, в моей родне, ну там среди mm -hmm. бабушек те женщины, которые вырастили приемных детей. Ну, например, а, а, там, как... сиротами, вот, а, например, например моя, моя же, собственно, двоюродная бабушка, которая является для меня крестной она в первый раз вышла замуж и ее двое детей умерли она вышла второй раз замуж и там у мужа были уже двое детей он был вдовцом. И для нее эти дети стали приемными. У нее это дети стали приемными муж пошел на фронт где и погиб и она растила этих детей как своих вот и собственно про то что они не ее, в, в общем-то, никто никогда и не говорил. Вот. А потом я, значит, узнаю, как со стороны моего отца. То есть, да, дед остался вдовцом, ну, угу. вышел, ну, поженились, они не поженились, но жили вместе, и у, не, у вот этой моей бабушки приемной, да, получается, было трое сыновей, у угу. деда было трое своих сыновей, и вот так они жили. И я всегда считала, что они братья. Вот. Uh -huh. Ну и вот такие вот интересные события. И понимаете, меня отпустило. Я поняла, что это есть... не, не мое. Это uh -huh. не то, что не мое. Это мое. Ну, не совсем. Вот. Uh -huh. Но это как бы не мои долги. Uh -huh. Вот есть еще такое понятие в Долг. трансгенерационной uh -huh. истории, да, что вот эта вот долговая книга, uh -huh. что она пишется, uh -huh. ну истории, да, и вот это вот, как будто я что-то кому-то должен. Угу. Ну вот. То есть человек живет и ходит, ну, как бы, по жизни, если можно так говорить, с ощущением, что кому-то что-то должен. Да. И эта мысль периодически, ну, то есть не уходит на совсем никогда. А, она уходит тогда, когда ты знакомишься с этим. Ну, вот до того как. Да, до того виду, как. Да. Она не уходила. Угу. Я прям... Угу, настаивал угу, настаивал угу. я говорю, как ты можешь, угу. как ты можешь, это же, вот у меня было ощущение, что это прям долг угу. вообще каждого взять угу. приемного ребенка, вот, а потом я поняла, что вот, ну, а, как бы, а, вот, это родовая штука, что когда-то чьи-то матери а, приняли угу. приемных детей как своих, а я как будто бы теперь ну, тоже должна это угу. сделать, как в благодарность, что ли, или я не знаю, как что. Это моя как, очередь как, пришла, как, да? Как будто, да? как будто это моя очередь пришла. Но когда я поняла, что ситуация была, в общем-то, вынуждена, угу. и сложилась она из внешних обстоятельств, угу. если бы там этот дед не ушел на фронт, да, угу. и если бы он там не погиб, чтобы они растели этих детей вместе, и это был выбор, ну, там, моей вот этой бабушки. Да? Uh -huh. Для нее а, эти дети были, ну, семьей. Для нее это uh -huh. была и поддержка, и, uh -huh. ну, и спасение, может быть, в какой-то степени. Uh -huh. Потому что э, выжить давай. в войну, uh -huh. например, выжить в войну э, одиноким было сложнее, да? Потому что не, не, не для кого uh -huh. не, не, ну, как бы нет ради Нет вот этой требуется. стимуляции uh -huh. собраться и там что-то предпринимать. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. А, вот. а дети очень стимулируют. Хорошо, вот если вернемся, классная история, если вернемся к генограмме, ее а, лю, любой человек может составить, обратившись к семейному психологу? Или, в принципе, не надо, можно самому? Составить можно самому, я думаю. А вот интерпретировать? А вот прожить это? Uh -huh лучше в компании с психологом. В, подх в разных подходах можно эту генограмму исследовать, но это такой очень кропотливый труд. Очень mm -hmm. кропотливый, он и много переживаний поднимает, и лучше это, конечно, делать, когда у тебя в, ты находишься в терапии, чтобы тебя mm -hmm. хоть кто-то там ну, сопровождал, mm -hmm. потому что и вот это сопротивление может подняться, и разные чувства, и и интересы и восхищение и стыд потому что что там всплывет и страх а вдруг там что-то всплывет вот, ну вот да, это вот да. все эти а, моменты они а, ну, лучше чтобы чтоб кто-нибудь был Редом на кого был, бы был, опираться да, да, да. потому что это все очень естественно для человеческой психики еще там такой момент который был для меня тоже вот где-то на уровне страха и стыда Наверное, больше страха, когда я узнала, что в генограмму надо выписывать даже детей, которые, ну, либо нерожденными, погибшие, да, тоже. либо те, которые умерли в младенчестве. То есть да. вот абсолютно все. Я когда свою составляла, я тоже очень много узнала у бабушки, сколько было детей, которые вот в период войны, немножко до войны не выжили просто. Это mm -hmm. вот. Прям такое открытие. То есть мы можем сказать, что а, любой человек, который начнет составлять свою генограмму, а, кроме полезности, он еще с огромным количеством информации столкнется, которую mm -hmm. он не знал. И это тоже, в принципе, работает на семью, да? потому что близость теряется. Вот это вот наша установка, когда мы никому ничего не должны были раскладывать о своих близких, чтобы сберечь следующее поколение, да. вот она так и продолжает доминировать во многих семьях. У вот, ну, опять же, там... Такой манкуртизм манкур... манкур... какой-то некоторый, да. что ли, я... вынужденный. Я думаю, что и моя неловкость, когда я пошла к своим родителям mm -hmm. говорить про это, да, ну, можно, если нет родителей, обратиться к другим родственникам. Наверняка там, ну, есть кто-то, кто может об этом рассказать. Да. Вот. Мне тоже было, ну, как бы, вот боязно столкнуться например с реакцией родителей когда я начну спрашивать а были ли у них еще дети и ну там да. а были ли еще дети Можно там в боль да, попасть и mm -hmm. в боль и про, ну как бы э, как ребенку спрашивать это у своих родителей mm -hmm. да это же как будто ну, немного нарушение субординации ну, такой, да вот влезть в интимность супружеской пары по большому счету но вот это вот еще ну, как ни странно, да, они, конечно, говорили об этом так как-то сухо, но никто меня не отверг с моим интересом. Вот, и, и это важно, знать вообще, какой ты, ну, поочередности ребенок в семье. Mm -hmm. Знать свое пачку? место. Знать свое место. Знать свое место. И тогда, ну, как-то все как-то раскладывается, и могут уходить, ну, э... ну, тоже заблуждения какие-то, mm -hmm. преошибочные представления, mm -hmm. фантазии. У меня, кстати, как раз такая история есть. Девушка все, всегда была уверена, взрослая женщина всегда была уверена, что она вторая в семье, что первым был мальчик, который что-то вроде выкидыш. То есть ну, не, до, не, дош, не дошло до естественных родов. Вот. И она всегда себя считала второй. Вот такая генограмма составлялась, и выяснилось, поговорила женщина с мамой, и выяснилось, что нет никакого, как это, был ли мальчик? Не было никакого мальчика, девочка была первой и желанной. Вы не представляете, как для нее все вот так вот прям перевернулось, да? То есть ощущение, mm -hmm. что ты, во-первых, не замена. Первому ребенку, который не смог родиться, был желанный, ожидаемый, был мальчиком, а что нет, на самом деле тебя ждали, и все, все так, как должно было быть. Mm -hmm. Вот это такие вот нюансы, такие открытия ждут ну, любого человека, который будет заниматься кинограммой. Это, это прям вот и, обязательная да, вещь такая, это на такая, самом такая, деле. Терапевтическая, исследовательская, и не знаю пить эпитетов массу можно подобрать. Mm -hmm. И... А вот еще я знаю у перинатальных психологов, которые занимаются ну, там, перинатальными сложностями различного угу. рода. Они тоже часто используют генограмму. И вот одна моя коллега однажды позвонила мне и говорит, ну слушай, говорит, я работаю с женщиной и уже не знаю, что делать. Работает она с женщиной. Ну, вот супружеская пара, там, не могут забеременеть. Уже несколько ЭКО прошли, угу. плод никак не удерживается, короче, ну, угу. там... Не получается ничего. Не получается. И ЭКО было сделано много. Слушай, говорю, очень похоже на горевание. Ну, вот так по описанию, очень похоже на горевание. Она говорит, ну, надо исследовать. И дала, ну, задание вот а, с, своей клиентке сделать эту генограмму. Оказывается, был, у этой дамы был мальчик, был брат, который умер в младенчестве, угу. и об этом не говорилось в семье. Угу. Об этом не говорилось в семье, а она была рождена чуть ли не сразу после а, его ну смерти. Тот, тот самый замещающий вот тот ребенок. Самый, да, вот там что-то такая очень небольшая угу. разница была, года полтора, что ли, или два. И, она, и когда она это поняла, когда она это смогла прогоревать уже в контексте, случилась долгожданная беременность. Вот я вот не стою, переставляю, когда ставят бесплодие неясного генеза, это вот прям прямая дорога психотерапии. Вот прямая. Ты вот. не придумаешь. И сейчас уже эко. ребеночку уже сколько-то лет. Ну, то есть вот. Хорошо, а если мы с вами вернемся и вот к семейному сценарию, и вот такое популярное есть утверждение или высказывание, и которое не выдерживает никакой жизненной, скажем так, практики, я никогда девушка вырастает, из, допустим, или мужчина из не очень благополучной, как ему кажется, семье может быть холодный, отторгающий, он говорит, я никогда не буду жить так, как моя мама, мой папа и так далее. У меня, никогда... У меня будет совершенно другая семья. И в итоге ничего не получается, семья абсолютно такая же. Что здесь что за механизм срабатывает? Это вот то, с чего я передачу начала, да? То есть уже появился сын, уже появилась семья. И женщина, которая говорила, я никогда не буду кричать, вести себя, воспитывать своего сына или дочь так, как воспитывали меня, Делает все ровно, то же самое, что родитель. Ну, может, с небольшими какими-то отклонениями, изменениями. Угу. А, ну, а, вот, ну, как бы, как сказать, -то? это вот можно назвать антисценарий? Я никогда не буду? Да. Я вам могу привести другой пример антисценария, но это не совсем как бы антисценарий, угу. да? А, но ну, это такая некоторая, но ну, сознательно угу. я сопротивляюсь, ну, типа, я не согласен, я воюю, да, угу. ну, там, да. С, со, со своей да -да -да -да -да -да. мамой, ну, и вот про то, что она со мной поступала, например, неправильно, я так со своими угу. детьми никогда поступать не буду, угу. но это не говорит про то, что спала напряжение или а, она будет своих детей любить больше, чем ее мама, ну, там, -там или еще что-то, вот. Это говорит про то, что она все еще воюет со своей мамой. Mm -hmm. Она не со своими детьми контактирует, а со своей мамой воюет. Дальше, что делать вот. такому человеку? Распространенная история, ко мне очень часто приходят с такими. Да. Сейчас расскажу одну ситуацию. Я наблюдаю, ну как бы. Mm -hmm. Есть у меня в поле, значит, одна семья. Там пьющий отец. Ну, он всегда был пьющий. Угу. Вот. Ну и семья такая, в общем-то, они с достатком, но конфликтная. Ну, то есть внутри супружеской пары у них конфликты, алкоголизм вот этого отца. Но он такой добытчик. Вот. Мать его боится, у нее у самой тоже была примерно такая же история в ее родительской семье. И у этого отца тоже была примерно такая uh -huh. же история в его родительской семье. Ну, они так живут, рождаются у них дети, и вот один из сыновей говорит, что, нет, ну, в смысле, я не, я не согласен в моей семье, такого никогда не будет, uh -huh. я себя так вести никогда не буду, uh -huh. вот. И он говорит, я не буду пить, я не буду пить никогда, чтобы вот, потому что в нем это вызывало много угу. отвращения, стыда, угу. как обычно это бывает у детей, у взрослых детей, выросших в семье алкоголика, вот. И он, значит, создает свою семью, женится, вот. Он, да, конечно, не пьет, а но отношения в семье не складываются. Они такие же дистантные, только вместо алкоголя он выбирает, например, работу. Или игра, Я... или азартные игры, или азартные любую игры. другую аддикцию. Ну, в данном случае работу. вот И работу такую прям, чтобы уезжать угу. надолго. И... Угу. Как в запой уходить. Да. Угу. Вот. И... Механизм-то взаимодействия остался, ничего никуда не делось. А что нужно было тогда сказать? Получается, вы говорите, человек продолжает воевать со своей мамой или там со своей бабой. А что нужно было тогда сделать этому человеку? Что нужно было сделать? Если я продолжаю воевать со своими родителями, то я не взрослый. Хорошо, а как тогда с ними перестать воевать? терапии, ну, но это само собой, это самый но, простой а, ответ. Ну вот смотрите, Боуэн, да, а, например, говорит о том, что а, важно поддерживать с родителями контакт и а, находить в них, ну, что-то другое, а, вернее... Знакомиться с, ним, с ними, как со взрослым человеком, mm -hmm. то есть взрослый знакомиться со взрослым с позиции взрослого. Да. Mm -hmm. И разрывы, например, да. Вот я ненавижу, например, свою мать. Знать ее не хочу. Говорить про нее никогда не буду. И все. Я вычеркнула ее из своей да. жизни. Mm -hmm. Я вычеркнула ее из своей жизни и так поступать, как она, я никогда не буду. Но вот эта связь никуда не делась и это напряжение осталось. Угу. И когда есть антисценарий, угу. это значит, что вот эта мать, она все время в моем поле и я на нее ориентируюсь и делаю что-то противоположное, например, или стараюсь сделать что-то противоположное. И все время сохраняю напряжение. И все время сохраняю связь, вот это mm -hmm. вот. Ну что, мам, посмотри, mm -hmm. я не как-то, я не как-то, я не буду mm -hmm. как-то. Ну, mm -hmm. это... Постоянное доказывание, да? И такое? это не, не про свою жизнь, mm -hmm. это не про а, ну, не самостоятельность mm -hmm. Это не самостоятельность, mm -hmm. это война. Mm -hmm. А самостоятельность в этой, вот, в этой ситуации была бы, да, она такая, какая я есть, это, это про нее, это ее история, я буду жить. Свою историю проживать. и Я принимаю эту ее любовь, угу. например. Ну, это прям... Вот это... такую. Я принимаю да. любовь такую. Другой у нее не было, она другой мне не могла дать. Вот, да. в, этом, вот в этом примерно, Вот, да? вот в этом примерно ключе. Угу. А -а -а -а. А -а. То есть, ну, узнав, например, историю этой матери, да? Как может быть, посмотрев на немножко на нее со стороны, угу. да, понять тот контекст, в котором она жила. Контекст. Контекст, У -у -у. да. И, возможно, ну там, например, алкоголизация была способом уйти от невероятной какой-то боли или напряжения. И по-другому она справиться не могла. И это ее способ. Но ее способ не значит, что она демонстрирует ненависть к своим детям. Она старается, может быть, выжить ради этих детей, ну там. И их как-то сохранить. Как сохранить Хоть в таком виде, да, вот. хоть в каком-то. И ну, вот тут вот, в, в, в контакте, с, например, с такими инфантильными родителями, да, которые, например, какие-то выбирают такие способы убегания, а ребенок бессознательно принимают на себя вот эту вот позицию э, взрослого, позицию родителя, своему родителю. Это вот как вот. раз, когда внутри системы люди меняются местами, да? Да, ну угу. э, это ну, как бы называется нарушение иерархии, угу. но и даже это нарушение иерархии, вот я так думаю, что иногда это, ну, чрезвычайная необходимость для выживания. Ну, смотрите, если мы говорим, допустим, о том времени, когда родители действительно становятся старыми и немощными, да. а дети в, ну, в идеале, или так как принято, берут на себя заботу о них, в принципе, родительскую заботу, да, ну, как родитель, да. То есть они сейчас заботятся о взрослых родителях, старых, пожилых, которые, по сути, физически становятся и Потому... эмоционально такими беспомощными. Да вот это оправдано смещение вот это оправданное смещение это же выбор угу. ну, а, а это выбор взрослого человека я выбираю например заботиться о своей маме потому что она не может например о себе заботиться обстоятельства и контекст семьи обуславливает поведение всех членов этой семьи но ну, например старшие дети обуславливают поведение младших детей Ну, там. Uh -huh. да? А младшие дети обуславливают поведение старших. И даже если родители не налагают старшего каким-то там грузом ответственности uh -huh. за младшего ребенка, то все равно а, ну каким-то каким-то образом его поведение меняется. И если вдруг рядом не окажется родителей, ну там или uh -huh. еще что-то, то он все равно будет чувствовать эту ответственность за младшего. Uh -huh. Угу. Поведение, например, тех взрослых, которые были старшими в семье и тех взрослых, ну, которые были в своей родительской семье младшие, они ну, отличаются? А вот как раз в эту тему вопрос, да? То есть получается, если в одной семье да, несколько детей... Угу. Они все будут проживать один и тот же, в глобальном смысле слова сценарий. Или они именно потому, что кто-то из них старший, кто-то из них может быть сиблинги, кто-то из них младший, они будут проживать разную. Или mm -hmm. их вот этот сценарий, их жесткие какие-то вещи в этом сценарии все равно будут объединять, стягивать. А вот э -э, там может быть по-разному. Э -э, я так думаю, что там может быть по-разному. Но я не думаю э -э, не так, что все проживали один и тот же сценарий. Mm -hmm. да? Но по э, степени удаленности от родителей, <с và> но я имею в виду вот младшие, они меньше включаются в вот эту вот динамику. Mm -hmm. а, и тоже об этом, о триангуляции говорил э, Боуэн. Давайте расшифруем слово сложное. Триангуляция это эмоциональная связь в которую, например, втягивается кто-то третий для того, чтобы что-то там показать, а, или решить, показать, изменить, сделать, развесть тревогу, угу. скинуть напряжение или, наоборот, сблизить. Ну там, например, угу. не новость, да, что иногда люди пред разводом решают, значит, зачать ребенка, да. Да? да, вот, чтобы чтобы, чтобы держать что семью, ну вот что-то, ну да. как бы считается, чтобы будет семью. Вот. Ну и, возможно, на время это, конечно, может как-то спасти, но это не значит, что эти люди научились жить вдвоем. Да. Они, они живут втроем. Mm -hmm. И когда они останутся вдвоем, вот. Все, все, все повторится. Все повторится. Еще, знаете, вот после того, как сейчас психология стала популярной. И люди стали заниматься, слава богу, хоть так, да, хоть что-то начало меняться. Но у нас без перекосов не бывает. У нас сейчас во всем виноваты мои родители. Ну, как бы не мои конкретно. Принято во всем виноваты родители. Даже у меня была здесь гостья Анастасия Макуха. Она говорит, давайте сразу пропустим это место. Родители во всем виноваты, не будем тратить на это время. Но это была такая шутка, да. Вот. И тем не менее... У многих в голове сидит вот это, что меня же, вот я же из этой системы, меня же родители так воспитали. Надо сказать еще раз, наверное, что вот в этом жизненном сценарии или семейном сценарии родители не виноваты. Мы все взрослые люди, когда становимся взрослыми, мы же в состоянии изменить его с помощью гинограммы, с помощью терапии, с помощью каких-то других инструментов. Вот, no, uh, Хочется uh, uh. снять с родителей вину. Но ну, если я их виню, значит, я с ними вою. Это mm -hmm. значит, что ну, я, не я не взрослею, и я предпочитаю ну, выбирать кого-то, кто mm -hmm. бы на кого бы это спихнуть. Ну, как это. Все какашки, кроме я. Да, кроме я. Вот вспоминаю, опять же, свою генограмму. И вот это способствовало моему взрослению. Это потому что там же в роду, вот, а вот это вот раздел, да, а как они справлялись с этими mm -hmm. трудностями, которые там на них навалились, да? Или там, да, а почему у меня такие отношения с деньгами, да, у кого-то mm -hmm. вот с едой, да, mm -hmm. интересные отношения, у кого-то mm -hmm. с деньгами, у кого-то ну, в семье. Ну, вот, вот кстати, к слову, извините, что я вас перебиваю, я специально выписала вот эти вот фразы убеждений семейные. У нас в семье богатых нет и не будет. Например, про деньги, или там все богатые воры... А я бы, воры еще бы и... добавила, нет денег не надо. Да, и не надо. Все, воры, не... все богатые воры негодяи, да? Ну вот откуда вот в этой семейном сценарии, вот в таком семейном сценарии... Может, Вспомним дается... коллективизацию. Да. да, Когда в один момент Апасква пришли, была. все отобрали, да. на, ну, как бы, угу. и ты остался. И, та, и, и, угу. ну, и, и... А, папа вот буквально рассказал сегодня, я говорю. Утром поговорили с ним. Говорит, ну вот э, там у бабушки то были пять девок, значит, один сын, при, ну, естественно, хозяйство, люди работящие, скот пришли, все забрали, все, все нажитое забрали, и остались они на лавках. Угу. И что тут делать? Угу. Ну, что тут делать? Будешь ли ты потом наращивать это для того, чтобы у тебя опять все забрали? Угу. Тут и страх, и злость, и, ну, вот это чувство несправедливости, угу. а вот эта штука про несправедливость, угу. это тоже передается из поколения в поколение. И я каким-то неведомым умом чем-то там, какими-то своими непонятными потребностями пытаюсь эту справедливость восстановить, например, угу, что-то угу. кому-то доказать, или не высовываться, чтобы по шапке не надавали, или не накапливать, или не зарабатывать, каким-то боком избегать вот этой вот опасности, потому что это, этот страх липкий угу. передавался из поколения угу. в поколение и прилип, где я мог. Я так думаю, усиливался еще и усиливался. Ну то есть у нас же много там девальвация вот это все. Одно рухнуло, другое рухнуло. Короче, все деньги погорели на этих сберкнижках. Все прекрасно. И можно массу таких примеров приводить, когда, вот, вот как я уже про пищевое нарушение говорила, у нас в семье не принято разводиться, в нашем орду артистов не было и не будет, говорят талантливому да, мальчику. мальчику, или, например, mm -hmm. ты продолжишь нашу семейную традицию быть военными. Ой, про Примерно. талантливого мальчика мне mm -hmm. сразу приходят на ум вспоминается вот этот мультик. История э, Тайна Коко? Да, да, вот. Тайна Коко. Отлично. Вот. И это какая интересная там штука, <говорит> да? Шикарный вот фильм. этот вытесненный а, отец. отец. Дедушка дед, его, да. Дед. Никто ничего про него никогда не знал и не говорили. Да? Но каким-то, значит, макаром этот мальчик повторяет его <говорит> ну, <говорит> ну, поведение. Вот оно тягу к музыке, Тягу талант, к музыке. Вот, вот эти вот ну, лояльность. Угу. А, кто я? Чьим продолжением и я являюсь? И вот эта вот трансляция заставит семью, хочешь не хочешь, на этого вытесненного а, родственника посмотреть. Правильно ли я понимаю, что если, допустим, тот или иной человек захочет выйти из своего из какой-то части, допустим, деструктивной части своего семейного сценария, он без составления генограммы ничего не разберется и не поймет, от чего ему нужно избавиться. И просто психотерапия здесь не поможет. Вот как начинать действовать как? Вот если человек не психолог, далеко очень от семейного понимания того, что есть семейно-системной психология, что есть генограмма. Просто вот у него, как вы говорите, ходило с ощущением, что мне нужно э, установить ребенка. Ходит с ощущением, что мир несправедлив, что все деньги мимо него проходят, что все женщины но по, по при... выбору да. мужчины сволочи да. и так далее. Да, но при этом я что-то такое делаю что все деньги проходят мимо меня. Да? То есть он должен все равно человек, обратить внимание на, на некие закономерности, которые у него не получаются, повторяются и так вот далее. Но да? ну, мне кажется, что вот это вот а какова в этом моя ответственность? Угу. Никто виноват, а какова в этом моя ответственность? Что я сделал? Что или я, я не сделал, сделал или угу. я ну, там сделал, не сделал, угу. да? что в моей жизни складывается вот так. Ну, вот вообще, вот у меня было изначально то, что я задалась вопросом. Ну, например. Uh -huh. Или, если я не хочу, чтобы у меня было, как у моих родителей, ну, например, мне не нравились отношения между там, мамой и папой, ну, там, uh -huh. я вообще говорю. Uh -huh. Вот. Или что то, что я могу сделать, чтобы, например, в моих отношениях этого не повторилось. Или было как-то иначе. Не uh -huh. то, что не повторилось, uh -huh. да, а было как-то иначе. Потому что а, в какой-то семье скандалы — это момент, а, единственный, может быть, момент эмоциональной близости, uh -huh. когда они точно друг друга видят, uh -huh. точно друг другу максимально что-то чувствуют. И если я скажу, что это все плохо, то с чем я останусь? Mm -hmm. а, что тогда, ну, а что тогда мне надо? А с чем я не согласен? Или там, а с чем я согласен? Вот. И еще, знаете, какой момент э, хотела спросить? Вот э, это ведь иллюзия, что э, с уходом, скажем так, родителей э, уходят Нерешенные вопросы, связанные с ними, с семьями. Родители сценарием. ушли, а отношения остались. Да, да, то есть мы Ой. же. А, почему вот нам говорили, допустим, когда я училась, что если вы решаете вопрос с родителями, не решайте с живыми людьми, решайте с теми образами, с которыми живут внутри вас. Да, не трог, как это. Вот. Не, не, не трогаем, не рушим живых людей. Да. Они ни в чем не виноваты. Сейчас я же не помню, кто уже сказал, но кто-то сказал очень так хорошо про то, что мы тела наших ушедших. А, родственников, -м -м. ну то есть мы потомки, мы потомки в, вы, ну, да, так, в своем да. теле их, их как сущности какие-то да, восстанавливаем да, их повторяем, повторяем, проживаем потому что это все впитано это все не на словах а на деле впитано так как, ну например ребенок воспитывается не через слова Угу. Он воспитывается через подражание. Это его основной механизм. там да? угу. 7-6 лет. То есть получается, вот. если все-таки, опять-таки, мы говорим о какой-то... Не в всем семейном сценарии, да, от которого нужно избавляться, как вы сказали, а какой-то части, которая тебя по тем или иным причинам не устраивает. Контекст, Контекст изменился. Контекст изменился. Надо искать причину. А, и, ну, например, тогда, когда в вот в эти годы репрессий, да, нужно было, ну, там, отказываться от этих родственников, да, для того, чтобы выжить. Ну, как кто-то так делал, mm -hmm. забывать про них, не говорить, а, ну, вот сколько там было страха, сколько вины, mm -hmm. сколько ну, вот, напряжения, тревоги. Это было обусловлено тем, что люди выживали, и они хотели сохранить жизни детей, и они это делали из любви, например, да? вот. mm -hmm. и восстанавливая эту историю, да, через вот преодоление там вот этого страха, что я вдруг, я там что-то узнаю. А, можно же еще соприкоснуться с колоссальным ресурсом. С колоссальным да. ресурсом того, что... И даже гордостью. И значит, мои, ну, например, там... Женщина, которая проводила на фронт мужа, и который так и не вернулся, и вырастила пятерых девочек, да, у меня лично вызывает восхищение. И это, и как, и это моя бабушка, да, и я такая думаю, ну мощная же женщина у нас". И вот очень хочется поддержать ваши слова, особенно в части сегодняшнего дня, когда... На мой взгляд, несколько насильственно развивается движение Child-Free. Mm -hmm. И молодые люди, которые отказываются, осознанно отказываются, имеют физическую, любые возможности для того, чтобы рожать детей, отказываются от этого. И вот хочется сказать ему, ну вы посмотрите на тех, кто был до вас. Как mm -hmm. они... Что вы, возможно они сделали, какие они были сильные люди, что несмотря на то, что прожила mm -hmm. наша страна... Мне кажется, что возможно и невозможно mm -hmm. просто. Да. И... Ваш род выжил, и вы благодаря им существуете. Ну, я знаю, как, например, горюют, ну, видела, как горюют э, семьи, женщины и мужчины, которые не могут иметь детей. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. Которые чувствуют, ну, вот это вот э, там... Я не могу продолжить, мне некому передать, и меня так всего много, ну, я хочу, дать, делиться, ну, вот это вот, когда, и я знаю, что а, в жизни каждого человека наступает этот а, момент, когда меня переполняет, а я хочу делиться, mm -hmm. и когда это мои дети, ну, это происходит как-то естественнее, вот. А когда нет возможности этой им, ну, иметь своих детей, то тогда приходится искать другие способы вот. но я не, никак не умоляю тот вклад, который человек может сделать вообще в человечество даже если у него ну, он не передал это своим детям зато он передал еще кому-то вот. и для кого-то он может стать например ну, какой-то очень значимой фигурой, переломной, учителем, ну там кем-то, кто что-то такое перевернул в жизнь другого человека и сделал эту жизнь, например, лучше. Если бы психические процессы одного поколения не, не передавались бы другому, не продолжались бы в другом, каждому пришлось бы вновь учиться жизни, что исключало бы всякий прогресс и развитие. Mm -hmm. Это Фрейд написал в своем в своей книге «Тотемы табу». Mm -hmm. вот ну, Это, конечно, тоже. Здесь и «Тотемы», и «Табу» — это все про систему. Да, это и про ресурс, yeah. и про ну там, про что опыт. Что уже? Про опыт. Ресурс, опыт, yeah. про обучение. У меня у нас с вами сегодня цитатное окончание передачи У меня тоже есть Эрик Берн, правда, графически человечество можно представить в виде кривой, на одном конце которой все те, кто полностью зависимы от сценария, а на другом те, кто теми или иными способами сумел освободиться. Но большинство находится посередине, и это большинство способно измениться под влиянием обстоятельств или изменив свои взгляды. Да. И я думаю, что вот на этой замечательной позитивной ноте мы можем закончить передачу. И я еще хочу напомнить зрителям о том, что действительно есть такой замечательный мультфильм, Прямо вот про семейную систему называется тайна Коко. И мало того, что он интересный с хорошей музыкой, его еще и полезно. Он терапевтический, его даже рекомендуют психологи и психотерапевты Давай. к раз просмотру. Рекомендую, да. Да. Я бы еще, знаете, что хотела добавить? Угу. А, ну, жить в контексте, осознавая свои потребности и а, Знакомясь со своим родом для того, чтобы было на что опираться и брать mm -hmm. ресурсы. С вами была программа «Фокус на человека». В студии работала Наталья Ижова. Всего хорошего.